Привет. Привет, Маня. Из Москвы. <связываю> из Москвы? <связываю> да, захотели <связываю> понюхать порху <связываю> волонтерской жизни первый раз. <связываю> вот. Посмотри, как работать на земле. Да, как живут люди в своих вот, поселениях. Это было интересно. А. Да. С погодой не очень повезло, испытание было сложное. Ну, по-разному было. Но понравился. Да. Мне понравилось пропалывать. чуть нибудь выдирать, спасать. Да, Леше понравилось улучшать фигуру. Ну, Сенок. да, очень хорошо тренирует на самом деле синокос и уборка сена. Ну, в общем, вилы, грабли. Это отличная тема. Да, еще очень много людей проходит вот здесь. Вот приезжают, уезжают, все интересно, рассказывают, да. Вот. Чистый воздух, экология, хорошая. Ягоды... Малина. Ну, в общем, очень красивый поблизости город Себиш. Были на празднике поселенцы. На, да, на праздник хороший был. Видели других поселенцев издалека. не Вблизи тоже. Кто чем интересуется. Ну так, и очень такие веселые, интересные хозяева. Юля и Володя. Да, еще парнишка и собаки, и кошки. Ну вот, вот такая вот, у нас было приключение незабываемое. Да, Экипировку да. надо было лучше подбирать, это мы продинамили. По-настоящему попробовать не просто как бы вот погостить где-то, посмотреть, как это издалека, а вот от первого лица, так сказать, по-настоящему потрудиться на разных видах работ, как это живется. А, да, кассировок еще святое дело да. каждый вечер. У кого глаза не слипаются, то это да. Хорошо, других насекомых спасает. Ну да, приедете, сами увидите. Главное, что с погодой привезло. Хотя в каждой погоде свои плюсы.